Я попрошу, извините, у нас немножко переговоры затянулись. Сейчас находится здесь визитом начальник генерального штаба вооруженных сил Саудовской Аравии. Здесь находится визитам. Поэтому у меня была встреча немножко затянулась. Прошу прощения. итогом деятельности министерства иностранных дел за 2022 год. И слово предоставляется министру Кулубаеву Дзенбеку Малакакановичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я вначале начну на государственном языке, потом постепенно перейдем на официальный язык, если не возражаете. Урмато Саламастару, урмато журналистер, Дал бы мальмата характерных куллеров. Сегодня, сегодня, гелипергенизеры, уважаемые члены, очень рады, что они бис. Даром жалдыта тоже задеда, мы даетолок мальмата, озин ишпоинче берген бис. Сегодня, босы, мы, ишин толок мальмат берелдип чештик. Сюжнун Джирми, которые были в большом объеме, были региональными, которые были в большом объеме. Я имею в виду, что территория 88-го года была в большом объеме. Я имею в виду, что территория 88-го года была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 Айталас. Тоже саэси ишракетте джирлиентүгө негизги тут күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садурнуку жоюш Жапаров берип турду. Ал Кыргыз Республикасынын дипломатиялык тизмат органдарынын алдында элдин бахуаттуруун сактоо жана жашоо турмушун жакшыртуга үмүттөшүгө багталган конкреттү милитерди койгон. Кыргызстан учун жирме кинчи жол Тышка сайта, конструктив, жана байволду. В этом году в этом году в этом году в этом году в этом году в этом году в этом в этом году в этом году в этом году Суббонная часть Арнда, борбонная часть Арнда, маммилька, пашларна, торкничу, консультативный, геолог өзгөчө Убагатте, биек, жена, бир катор маанилуй сапарларды, жолгушуларды, жолгушуларды откүрдүк. Ошондо эле саяси, экономикалык, жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө мүмкүнчүлүк болду. Откүнчülү биз жакынкы чыгыш, түштүк чыгыш Азия, түштүк Азия, Европа, жана Адынкы жана дос өлкүлөрүм менен комплексүү байянштарды ең өтүүгө жа болгон гучаеттеде жшадык айрым багыттарда бөрнүктүү жешкендиктер бол деп айталабыз Евразия Мекиндиин алкагында интеграциялык процесстерде илгерлетүү жана актив тетирүүгө ошонда эле саясий дилогторду мы не пайдалог сделать что-то глобальное, что-то региональное. Мы не можем сделать не что жолу э, премьер-министер Дингелинда дага чом жолу усладыт көрдүк, андан Форум Евразиялык Евразия мамлекеттерин ортосунда Каргазия-Сулькасная 160-й день иридическая территория Бириволл Гондун, Белли Лепка Тюгерек. Каргазия-Сулькасная дипломатия, которая была организована, была дипломатической территорией, которая была организована, которая была организована, которая была организована, которая была мен которая была организована, которая Карантиновом, жена, узра баланс толугун эскалумен. Биз сатс алдик экономикала койголури чечугу, элдин баквот толугун жорлатуга. Ан ичиндөлко дейин жармду чөрүнү инвестициял климатты чечугу, ата мекендик экспортту продуктун ата андаштука жөндөмдүлгүн жорлатуга, жана географиясынкинге түгбагаттаган тишкес аяси ишмердикти жигердү алдачилдуруга толук мүмкүнчүлүк алдат. Уважаемые представители средств массовой информации, как вам известно, для мирового сообщества 2022 год был весьма непростым. Мы были свидетелями обострения международной и региональной обстановки. Усиление конфронтации государств, изменения ранее существующего мирового порядка. Мир столкнулся с новыми вызовами и угрозами, масштабными вооруженными конфликтами, политическими, экономическими и энергетическими кризисами, а также с последствиями глобальной пандемии, которая охватила все страны мира и серьезно отразилась на системе международных и внешнеэкономических отношений особенно малые страны такие как кыргызстан оказались в сложных условиях тем не менее мы можем сказать уверенностью что кыргызская республика справилась с возникшими трудностями и принимала все необходимые меры по защите своих интересов в международных делах основной импульс активизации внешней политической работы придал президент кыргызской республики садыр джапаров который поставил перед органами дипломатической службы Кыргызстана конкретные задачи, направленные на содействие, поддержанию и повышению благополучия кыргызского народа. Для Кыргызстана 1922 год был наполнен важными внешнеполитическими событиями и конструктивными дипломатическими контактами. Приоритетным направлением внешней политики Кыргызской республики оставалось продвижение и укрепление долгосрочного регионального сотрудничества со всеми странами Центральной Азии в интересах как региона, в целом, так и каждой страны в частности. Например, посредством проведения четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в городе Чулпаната мы постарались внести свой весомый вклад в процесс региональной интеграции. Мы также придаем важное значение развитию всестороннего сотрудничество с нашими стратегическими партнерами Россией, Китаем, Турцией, Азербайджаном, Венгрией и Индией. В этих направлениях состоялся ряд важных визитов на высшем и на высоком уровнях, а также были проведены многочисленные двусторонние мероприятия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В прошлом году мы прилагали усилия по расширению комплексных связей с ведущими Дружественными государствами Ближнего Востока, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Европы и Америки. В отдельных направлениях имеются определенные результаты, которые были достигнуты благодаря активизации, прежде всего, политических контактов. Не меняется позиция Кыргызской республики и в отношении продвижения и активизации интеграционных процессов в рамках евразийского пространства а также активизации конструктивного взаимодействия на долговременной и многосторонней основе с глобальными и региональными организациями для развития и укрепления политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества. К примеру, Кыргызская республика в 2022 году результативно провела председательство в Евразийском экономическом союзе. Также хотел бы отметить, что одним из крупных достижений внешней политики Кыргызской Республики в прошлом году стало избрание Кыргызстана в Совет ООН по правам человека на 23-25 годы. Органами дипломатической службы Кыргызской Республики особое внимание уделялось вопросам защиты прав и интересов наших граждан за рубежом. О проведенной объемной работе в канцпольской сфере я подробно оставлюсь чуть позже. Учитывая взаимозависимость и взаимосвязанность международных торгово-экономических отношений, мы продолжили выполнять задачи по активизации внешней политической деятельности, которая была направлена на содействие в решении социально-экономических проблем, роста благосостояния народа, в том числе на формирование наиболее благоприятной деловой среды, инвестиционного климата в стране, повышение конкурентоспособности и расширение географии отечественного экспортного продукта. В 2023 году мы продолжим работу во всех вышеуказанных направлениях. Кроме того, перед нами стоят новые задачи, поставленные руководством нашей страны. Теперь, уважаемые коллеги, я хотел бы вот в виде слайда да, перейти на более конкретную работу, которую мы проделали. Говоря об итогах работы Министерства иностранных дел Кыргызстана за 2022 год, Хотел бы подчеркнуть, что работа МИД в отчетный период была ориентирована в первую очередь на реализации приоритетов, обозначенных в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 -го года, в плане мероприятий Кабинета министров Кыргызской Республики по ее реализации, в плане антикризисных мер, выработанном в связи с усилением геополитической напряженности в мире и углублением мирового экономического кризиса. Работа МИД оштулялась по трем основным направлениям – это развитие политического диалога, политического сотрудничества со всеми нашими партнерами. Активизация экономической дипломатии по трем главным направлениям – привлечение иностранных инвестиций, содействие экспорта продукции, производимой в стране, содействие расширения туристического потока в Кыргызстан и работу по защите прав и интересов граждан страны за рубежом. Теперь хотел бы представить краткую статистику, за проделана работу за 2022 год. В целом, за в прошлом году проработано 116 визитов и мероприятий на высшем и на высоком уровнях. В том числе 37 визита и мероприятий были проведены с участием высокопоставленных лиц иностранных государств на территории Кыргызской республики. Подготовлено и подписано, подписано 82 двусторонних соглашений и 972 многосторонних международных договоров и документов. Конечно, эти работы тоже ведутся нашими специалистами Министерства иностранных дел. Кроме этого, в рамках нашего сотрудничества с нашими партнерами на уровне президента Кыргызской республики проведено 14 визитов за рубеж, это в Китайской Народной Республики, Азербайджан, дважды в Россию, это в рамках участия ОДКБ и СНГ, дважды Объединенные Арабские Эмираты, а также Узбекистан, мы участвовали в СГГ ШОС и Организация Туркизычных государств в саммите. Посещение Нью-Йорка для участия Генассамблеи ООН и также визии в Турцию для участия Всемирной игры Коченников, да, который проходил в городе Измир. Также мы дважды посетили Казахстан, где мы участвовали на саммите глав государств СНГ и саммите СВМД и, конечно, год мы закрывали с поездкой в Армению. Там проходил саммит глав государств в рамках ОДКБ. И, кроме этого, президентом было организовано шесть онлайн ВКС. Это у нас проходил Индия-Центральная Азия платформа, Китай-Центральная Азия платформа, а также заседание глав государства СНГ и заседание... И ЕС и ОДКБ. На уровне председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики мы провели 9 визитов. Это визиты в Казахстан, в Россию, Белоруссию, Армению, Эмираты, Японию. И Из них 11 мероприятий проведены в Кыргызстане. И три мероприятия в рамках режима ВКС мы проводили. Это Совет глав государств СНГ, Совет Глав Государств ШОС и э, внечные сессии СКБ ОДКБ. Поэтому э, также мы э, готовили и э, проводили визиты на уровне Турга Джоркенеш. Это семь визитов э, в Россию, Казахстан, Туркменистан, Армению, Узбекистан, Турция. И, и э, также было проведено мероприятие ВКС с, э, с китайской стороной с председателем Постоянного комитета Всекитайского народного собрания КНР. Да? И по линии Министерства иностранных дел, как министр иностранных дел, я э, в прошлом году провел 22 визита в различные, э, участие двусторонних визитов, участие в международных э, мероприятиях, э, в ходе которых провели 78 встреч, э, разные переговоры и 51 встреч. Э, в Кыргызстане, в том числе и в виде, виде конференций. Да? Да. И наши внешнеполитические усилия были направлены на развитие углубление двустороннего многостороннего сотрудничества нашими соседями и дружественными государствами в восточном, и западном направлениях, международными организациями объединениями, в первую очередь, укрепление наших добрососедских отношений, стратегического партнерства и... Поддержание нашей работы в рамках евразийского пространства. Среди наиболее важных я хотел бы это выделить это официальный визит президента Республики Казахстан Хасам Джумартакаева в Кыргызстан в мае, 26 мая 2022 года, который в ходе визита нам удалось дать оценку нашим. Сотрудничеству мы в прошлом году с многими странами, в том числе и в этом году мы продолжаем, отмечаем 30 установления дипломатических отношений. Да? И под эгидой установления дипломатических отношений визит Такаева проходил очень на высоком уровне. Мы обсудили все имеющиеся вопросы двустороннего характера, многостороннего характера. И, конечно, основной вопрос был уделен на развитие торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы считаем, что между Казахстаном и Кыргызстаном нет никаких политических препятствий, и наше союзническое сотрудничество с Казахстаном будет развиваться и далее. Также мы хотели бы отметить это визит, государственный визит президента Азербайджана Ильхам Алиева в Кыргызстан. Это 11-12 октября в Кыргызстан. В рамках визита мы провели первый межгосударственный совет, и было подписано ряд крупных документов, в том числе соглашение о создании Азербайджана кыргызского фонда развития уставным капиталом в размере 25 миллионов долларов. И как только начнет работать этот фонд, уставный фонд будет увеличиваться. Поэтому в этом направлении также идет работа. И в рамках визита была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызстаном и Азербайджаном. Это показывает уровень наших двусторонних отношений, где мы перешли на другой уровень сотрудничества. Да. Также хотел бы напомнить, что в мае прошлого года, то есть в апреле наш президент Кыргызской республики Садрин Джапаров также совершил официальный визит в Азербайджан, и Ильхам Алиевич приезжал ответным визитом в этом году в Кыргызстан. Так, я хотел бы также в рамках уровня министра иностранных дел в этом году, конечно, в первый раз за 30 лет, также мы отмечали 30-летие Саудовской Аравии, и состоялся первый официальный визит министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархана аль-Сауда в Кыргызстан где мы имели очень подробные переговоры и обсуждали наши перспективы двустороннего сотрудничества. Также состоялся в этом году министр внешней экономической связи и министр иностранных дел Венгрии господин Сиартов Кыргызстан, это было в мае, где мы также провели ряд встреч на высоком уровне и провели заседание второе заседание Кыргызско-Венгерского стратегического совета. А также мы ввели Работу Венгерско Кыргызского фонда развития. Вы знаете, что в прошлом было создано Венгерский Кыргызской фонд, и в этом году, как раз во время визита Сиарта, мы его ввели в действие. В настоящее время достаточно успешно работает. Мы сейчас в настоящее время ведем переговоры с венгерской стороны. Возможно, в этом году организовать визит президента в Венгрию. Пока идет подготовительная работа. Также <смех> хотел бы отметить это официальный визит члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики господа Ваньи. Он как раз 29-30 июля был два дня в Кыргызстане, и в Чолпанате, и мы с ним провели очень хорошие переговоры, где за последние два с половиной года у нас было очень мало контактов, поскольку была пандемия, Китай был закрыт. И мы обсудили все имеющиеся вопросы и дали импульс нашим двусторонним отношениям. Поэтому мы считаем, этот визит тоже был для, очень важный для нас. И, конечно, вы знаете, что конец года, ноября, официальный визит был министр иностранных дел Узбекистана господина Норова в Кыргызской республике. Да? где мы провели двусторонние переговоры в плане подготовки визита господина президента Мирзеева в Кыргызстан. И в рамках визита мы подписали соглашение по участкам Кыргызско-Узбекской госграницы. И это соглашение уже ратифицировано сторонами, и в ближайшее время в рамках высокого визита мы обменяемся ратификационными грамотами. Да, и, конечно, одним из важных направлений нашей работы, это было наше председательствование в ЕАЭС. Мы успешно провели председательствование. мы В рамках, в мае мы провели онлайн-саммит, и в мае также провели Евразийский экономический форум, где принимали участие более 2500 человек из разных стран, это участники ЕАЭС и наблюдатели, где принимали участие в Бишкеке. Это было очень важно, поскольку в период пандемии не было очной встречи. И вот этот экономический, Евразийский экономический форум прошел очень на высоком уровне. И были подписаны ряд контрактов между участниками этого форума. Кроме этого, мы также четыре раза провели на уровне премьер-министров встречи в МПС, где... Во всех мероприятиях председательствовали мы. И вот в рамках МПС в то есть в Челпанате, мы провели первый молодежный форум СНГ и да, Это тоже было в Челпанате, где очень много молодежи из стран СНГ и ЕС приехали, обсуждали и проводили очень хорошую большую работу в плане, как дальше действует молодежи в рамках СНГ имеется в виду сотрудничества и э, взаимопонимание. И, конечно, одним из важных мероприятий, которым мы считаем, это проведение четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, где все страны, э, также вот последние два с половиной года не было встречи, все проходило на уровне онлайн, и вот в челпанте впервые мы встретились очно. За это время накопилось очень много вопросов, и мы обсудили все имеющиеся вопросы в рамках консультативного совета и подписали соглашение, то есть договор о дружбе и сотрудничестве, сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Это очень важный договор, где подписал Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, и в ближайшее время мы надеемся туда присоединиться Таджикстан и Туркменистан работа в этом направлении и идет. Да? А также мы хотели бы в рамках нашей работы также отметить, что в рамках многосторонней дипломатии да, по линии Министерства иностранных дел, в рамках ООН, других международных организаций мы вели достаточно такую активную работу. И 11 октября Кыргызская республика переизбран. Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 года. Вы знаете, что там по азиатскому направлению было несколько стран наших конкурентов. И перед выборами Афганистан снял свою кандидатуру. И у нас главный был конкурент это Южная Корея. Мы перевесом три голоса выиграли Южную Корею. Да? И сейчас мы с этого года... По 2025 год мы будем очень активно участвовать в Совете ООН по правам человека, где мы будем уделять очень важное внимание по тем странам, где есть проблемы. да, И, конечно, мы сами будем совершенствоваться в этом направлении, будем вести активную работу. И 21 октября в ООН также Кыргызстан, поскольку мы провели ряд инициатив по горной тематике, и поэтому Кыргызская республика избрана в состав руководящего комитета горного партнерства ООН. Это тоже показывает нашу активную работу, где в дальнейшем мы будем принимать активное участие во всех мероприятиях, семинарах, конференциях международного значения, где мы будем активно участвовать и выдвигать наши видения, наши предложения и работать с многими международными институтами, донорами, да, для привлечения инвестиций для разных проектов. И, конечно, мы 7 декабря Генассамблея ООН единогласно поддержала инициативу Кыргызстана и приняла резолюцию Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Теперь 5 марта каждого года Международное сообщество будет отмечать Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Это тоже наш вклад, где мы активно участвуем в вопросах разоружения и ядерного нераспространения. Да, это тоже наша работа. И, конечно, 14 декабря прошлого года Генассамблея ООН единогласно принял резолюцию устойчивое горное развития и 23-27 годы объявлен пятилетием действий по развитию горных регионов. Инициатива принадлежит президенту Кыргызской Республики Саддарну Джапару, где он озвучил на общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре от прошлого года. И это тоже нам приходилось очень долго вести работу нашими партнерами, многими странами. И многие страны, поскольку в прошлом году был принят первый резолюция, и этот год также они поддержали нашу инициативу. Поэтому, думаем, это направление тоже достаточно предстоит большая работа и большая ответственность на, на наши плечи. И, конечно, мы также хотели бы обозначить, что в прошлом году, в марте, наш, э, э, в организации Турксой избран э, наш представитель. Это уважаемый султан Раев. Он стал генеральным секретарем Турксой. Э, и в ноябре э, наш представитель э, Хуан Шпеко Муралиев э, избран генеральным секретарем Организации Туркозычных Государств. Так что вот два больших э, организаций туркоязычных государств э, находятся сейчас, наши руководители, наши представители, и это тоже накладывает очень большую ответственность, поскольку работа наших генеральных секретарей в этих организациях показывает э, уровень и э, компетенцию наших чиновников, наших дипломатов, и накладывает очень большую работу в той ответственности, и они э, в три года будет руководить этих двух больших организаций. Да? Будет вносить вклад для развития этих двух организаций. Да. Также я хотел бы сказать, у нас министерство Министерстве иностранных дел после оптимизации создана большой департамент. Это департамент экономической дипломатии, где мы также оказываем содействие нашим министерствам, ведомствам, отраслевым организациям, где могли бы привлечь инвестиции или э, помочь экспортировать продукцию. Да? В этом плане, конечно, э, Министерство иностранных дел э, и наши загранные учреждения э, проводили активную работу. И э, в рамках прошлого года мы провели 465 мероприятий разного характера. Да? Это значит привлечение иностранных инвестиций в э, приоритетные секторы экономики страны, продвижение экспорта отечественной продукции, популяризация туристического потенциала страны. Да? Ну, также двусторонние встречи, переговоры B2B для организации контактов для бизнес-сообщества Кыргызстана и другими странами. Также мы расширяем наши возможности. И сейчас, в этом году, мы открыли торговые дома в городах Сеул. Новосибирск и э, павильон э, в Кувейте, в городе Эль-Кувейт. Да? Также сейчас мы ведем активную работу по открытию торговых домов в Саудовской Аравии, э, Узбекистане, Азербайджане и э, России. Я думаю, что этот процесс будет, мы продолжим, и э, в этом году также мы будем активно продвигать эту работу. И, конечно, э, вы знаете, что мы... Как уже ранее говорил, у нас работает Российский Кыргызский фонд, Венгерский Кыргызский фонд, Узбекский Кыргызский фонд развития. И в рамках визита Азербайджана также было подписано соглашение о создании Азербайджана Кыргызского фонда, да, где сейчас уже идет организационные вопросы, в ближайшее время мы тоже запустим это, этот фонд развития для оказания помощи нашим бизнес-структурам. И, конечно, это последнее направление, это наше оказание помощи нашим мигрантам за рубежом, оказание помощи. И, конечно, была проведена очень большая работа. Один из сложных был это январские событие в Казахстане, где в этих событиях наше наши генеральное консульство в Алмате, наше посольство в Астане проводили очень большую работу. И мы оттуда во время этих событий вывели 300 наших граждан да, и эвакуации организовали. Были очень много разных проблем, но нам удалось эти вопросы решить и вывести наших граждан. И, конечно, в феврале, после объявления спецоперации России на территории Украины, также нашему посольству там приходилось провести очень большую работу и, мы оттуда из территории Украины вывели 744 граждан Кыргызстана. Из них 551 гражданин был уже доставлен в Бишкек. Мы, поскольку все рейсы, авиарейсы, все транспортные логистические пункты были закрыты, нам приходилось наших граждан собирать в, в разных регионах в одну точку, оттуда вывозить автобусом на территорию Венгрии. Болгарии и Румынии, и оттуда уже самолетом отправляют в Кыргызстан. Это было очень тоже достаточно очень сложный. это февраль-март, было очень много сложных работ, но тем не менее мы исправились, и ни один наш гражданин не пострадал в этих событиях. Да? И, кроме этого, в этом в прошлом году запущен вот АИС, регистр водительского состава, да, сейчас во всех в загранточках наши граждане могут обратиться и подавать заявку, на, чтобы поменять водительское удостоверение или получить новую вот такую, этот, образца. Да? Поэтому за прошлый год вот, статистика показывает, что 3 тысяч граждан Кыргызской Республики выдано новое водительское право. Да? И, конечно, вот, один из главных вопросов было это черный список наших граждан, которые находились в Российской Федерации. Хотел бы обратить внимание, что к этому обращал очень серьезное внимание наш президент и майские встречи в Москве. Наш президент очень долго вел переговоры с президентом Путином. После этого договоренности была дана команда нашим отрасливым это МВД и МИД. Мы также вели после этого работу и вот 47 тысяч граждан Кыргызского республики были выведены из, из черного списка, да, которые они могут дальше работать и э, с ними, то есть возвращаться в Россию. Да, конечно, это были люди, которые совершали незначительные правонарушения на территории Российской Федерации, да, и они, мы могли их вытащить. Но у кого там нарушения. Более серьезные это уголовная ответственность, кто, кто за осуждены. Конечно, это будет очень сложно, но по ним тоже сейчас ведется достаточная работа по их облегчению жизни. Также, конечно, мы занимались вместе с Министерством соцтруда вывоз груз-200, да, и наши консула помогали и отправляли. вот По России было 200, более 200, но в целом по миру нам удалось вот от, э, доставить в Кыргызстан 350 э, груз-200, где помогали наши консула совместно с работниками Министерства труда и социальной защиты Кыргызской республики. Да? Да, э, кроме этого, мы в этом году могли расширить э, наши консульские учреждения. В этом году мы открыли в Анталии. Генеральное консульство, там тоже находится очень много наших граждан, более 15 тысяч, и очень много возникает проблем, которые они все время ездили в Анкару или в Стамбул, и поэтому мы по их просьбам вынуждены были открыть в Анталии генеральное консульство. И, конечно, в августе мы открыли генеральное консульство в городе Чикаго в США. Вы знаете, в Чикаго очень много наших мигрантов, трудовых очень много заявок на различные документы. И сейчас эти новые deep миссии уже начали работать, развернули работу. Сейчас жалоб или каких-то просьб стало меньше, да? Поэтому это направление также ведется. Ну, мы также в этом году продолжим урать направление для расширения наших дипломатических миссий. Также в этом году внедрена отдельная категория визы, atain meiman Виза, которая будет оформляться иностранному гражданину по поручению президента и председателя кабинета министров или министра иностранных дел на долгосрочный период, год или больше, они, если вкладывает инвестиции в Кыргызстан или ведут очень такую большую активную работу в интересах нашей страны, это иностранцам. Да. Также внедрена э, новая виза ⁇ Цифровой кочевник э, ⁇ которая оформляется иностранным гражданинам или ли, лицам без гражданства, осуждающим деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, э, в сфере разработки программных продуктов. Да. Сейчас, вы знаете, очень много было иностранцев, которые приехали в период э, вот, с мая, по, до сих пор приезжает очень много иностранцев, особенно из России и с Украины тоже, и с других стран. Для них мы внедрили вот такой цифровой кочевник, особенно который работает в IT-технологиях. Да? Поэтому в целом эта работа, там очень много, много деталей, но поскольку у всех есть, наверное, по времени проблемы, я вот эту хотела осветить. Если есть более вопросы, я готов вам ответить. Да, спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете двусторонние отношения между Китаем и Кыргызстаном за прошлый год и какова ожидания от развития двусторонних отношений в этом году, особенно после того, как Китай смягчил антиковидные меры? И второй вопрос. В этом году исполняется 10 лет с момента выдвижения инициативы совместного строительства ⁇ Один пояс, один пульс ⁇ Каковы итоги за эти 10 лет? Какие новые возможности, по Вашему мнению, откроются на будущее? Mm -hmm. ну, с Китайской Народной Республикой и я могу отметить, что прошлый год был достаточно успешный, поскольку мы в феврале прошлого года в рамках участия открытия Олимпийских игр наш президент совершил рабочий визит в Пекин. И в рамках визита мы провели двустороннюю э, очную переговору с председателем КНР сен да, где мы могли очень подробно обсудить наши двусторонние вопросы. Вторая встреча была в Самарканде в рамках встречи ШОС, где мы также наш президент Садур Нуроддин провел переговоры с председателем КНР с Цзиньпинем в Самарканде, где также мы обсудили имеющиеся вопросы по активизации наших двусторонних двустороннего сотрудничества. Кроме этого я уже говорил, в конце июля приехал Член госсовета, министра иностранных дел Китая, господин Ваньи. В Кыргызстан мы с ним тоже вели два двухдневные переговоры, обсудили все наши имеющиеся вопросы. И, конечно, это дает возможность мы поддерживаем очень активный политический диалог и обсуждаем наши основные экономические вопросы. Вы знаете, что после этих переговоров в Самарканде мы подписали трехстороннюю соглашение по строительству железной дороги по маршруту Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это тоже один из результатов наших встреч. Я думаю, что этот год также будет достаточно интересным. Мы планируем в этом году визит министра на стран, дел, имея в виду мой визит в Китай. И также там будем обсуждать наши перспективные планы на будущее. Что касается «Один пояс, один путь», конечно, это проект глобальный, где участвуют не только мы, и очень многие страны. Туда подключились страны Центральной Азии, ближайшие соседи, да, европейские страны, Персидского залива, да, другие страны. Этот проект глобальный, конечно, есть несколько аспектов. Это, конечно, это, политическая это дружба. Да, Второе – развитие торговли и экономики. И третий – культурно-гуманитарный аспект, где вот это в рамках этого пояса будет проходить разные проекты. В этом плане, конечно, мы в течение этих разных лет вели очень большую плодотворную работу в разных направлениях, в том числе по культурно-гуманитарной, по экономике. Но последние два с половиной года, как вы знаете, все связи были прерваны да, из-за ковида. Китай был полностью закрыт. Но сейчас, слава богу, сейчас мы... Китай уже с 8 января отменил все ограничения. Мы полагаем, что сейчас мы восстановим все наши авиалинии Сурумчи. Сейчас будет открываться новая авиалиния по Бишкек-Сиянь, Бишкек-Урумчи. И сейчас уже мы активно ведем работу по полностью восстановлению проезда по линии контрольно-пропускного пункта Иркишта. Это первый этап, и пройдем на Торгат, также будет, как раньше, до ковидного периода будут основном все наши э, работы на контрольно-пропускных пунктах. Эти все логистические э, коридоры мы восстанавливаем, и, конечно, мы в рамках э, одного пояса, одного пути, конечно, это главный вопрос, это строительство в будущем дороги. Сейчас э, э, вот мы э, в этом году э, 200... Экспертов китайских, они приехали, проехались по маршруту. Сейчас идет, идет работа по составлению ТЭО. В 2023 году, вот, году мы его закончим. И, конечно, уже пойдет более детальная работа. Поэтому это один из главных направлений. Один поезд, один путь – это транспортная инфраструктура для нас. Кроме этого, мы также ведем переговоры по улучшению <coughs> работы контрольно-пропускных пунктов. Возможно, также мы будем вести работу по дополнительным контрольно-пропускным пунктам, да? но это будущего. Сейчас мы надеемся, этот год после снятия ограничений могут наши бизнесмены уже свободно ездить туда, и оттуда будет еще много бизнес-групп приезжать, туристы приезжают, я думаю. Постепенно мы восстановим доковидный период нашей торговли и общения с Китайской Народной Республикой. Поэтому, я думаю, у нас есть хорошая перспектива. Агентство Акабаро, Здравствуйте, я, Кыркин, я, Агентство Я хотела уточнить касательно визита президента Узбекистана. Узбекистан, Кыргызстан, потому что торгово-промышленная палата ранее анонсировала визит 26 января. А, Зам. Логимбер также на заседании Джулу Кыркинеш тоже анонсировал, но точные даты не называются. Вы можете прокомментировать. Второй вопрос касательно официальных государственных или рабочих визитов первых лиц стран. Нет, ой, первых лиц нашей страны, с дальнего и ближнего зарубежья, и мероприятия, ближайшие мероприятия запланированы у нас в Кыргызстане в рамках представительства в СНГ и совете, совете правительства Шос, Шо, да, наверное. Да, да, да. <связь> ну, <связь> я могу сказать относительно <связь> визита президента Узбекистана Мирзвеева. Мы с ноября, когда приехал министр на самом деле господин Норов, мы обсуждали уже детали, повестку дня, все содержательную сторону, и обозначили ряд вопросов, которые мы должны его завершить до э, визита. Эта работа продолжается. По, э, мы э, выну, готовили этот визит до э, Нового года, но поскольку вот эта климатическая ситуация немножко помешала нам, там у них возникли внутренние процессы, и они попросили чуть позже перенести этот визит. Я думаю, мы в самое ближайшее время этот визит организуем. Сейчас ведется работа по конкретным датам, но пока мы точно не можем озвучить, но работа ведется. Но это будет произведено в самое ближайшее время. Относительно наших планов на этот год, визит министра иностранного дела, визит премьер-министра, визит президента, визит Турага, мы планируем, у нас есть же правила, где в одну сторону едет министр, потом готовит визит президента, да? в другие направления едет премьер, он готовит свою часть работы по правительственной линии и межпарламентской связь на уровне премьер-министра, спикера Джон Кенеша. Эту работу мы ведем. В этом году запланирован ряд визитов европейской страны ряд визитов в страны Азии и ряд визитов в страны Персидского залива. По точной, по странам, пока я не могу озвучить страны и конкретные даты, но предварительные наработки есть. Сейчас нам остается вот в ближайшее время более конкретизировать. А в целом мы, надеемся, этот год тоже мы проведем активно. И эти визиты, они уже запланированы. И относительно наших мероприятий, да, мы в этом году, с 1 января, председательствуем в СНГ. И на этот год запланировано очень много мероприятий разного характера. Это встреча отраслевых министерств, встреча премьер-министров, встреча президентов. Но самая первая встреча будет на уровне первого заместителя министра иностранных дел в Минске, где... Кыргызская страна <coughs> проведет презентацию, как видеть свое председательствование в этом году. Поэтому самое первое мероприятие произойдет в Минске вот в конце января. И наш первый заместитель министра, господин Исаев, примет участие и там проведет соответствующую работу. А так, <coughs> в целом, этот год в рамках СНГ проведется ряд встреч, это в рамках... Министров на самом деле две встречи пройдут в рамках, премьер министров пройдет встреча и, конечно, встреча на уровне саммит, да, и, конечно, итоговый саммит, конечно, произойдет в Кыргызстане в конце этого года. Поэтому вся будет идти подготовительная работа для проведения саммита. А можно еще один дополнительный вопрос? Кыргызстан и Узбекистан договариваются о совместном производстве автомобилей в Кыргызстане. Завод планировалось. Чуйской области. Сейчас законопроект вынесли на парламентское обсуждение. В законопроекте указываются две, программ... две компании частные со стороны Кыргызстана и с узбекской стороны госпредприятия УЗАТУСКА точное, да, сообщала, что планируется производство 19 типов автомобилей. Если стороны придут к взаимопониманию по всем вопросам, то когда планируется нет, эта работа уже с прошлого года ведется. <как> Практически <как> там много было проблем, касающихся, поскольку мы находимся в пространстве ЕС, да? у нас особые положения, и есть э, э, Узбекистан, не входит в ЕС, да. Поэтому у нас были ряд эти вопросов в плане э, в рамках ЕС, как решать эти вопросы. Это связано с налогами таможенными пошлими и другие вопросы. Да. И в этом году мы в течение года вели наше Министерство экономики эту работу. В принципе, мы пришли к единому мнению, и какие-то части вопросов мы сняли. Я думаю, в рамках визита будущего мы подпишем соответствующий документ, и в этом году это предприятие будет учрежден в Кыргызстане. И Надеюсь, в течение года они начнут работать. Практически, технически вот документальная работа завершена. Мы ждем сейчас подписания того документа. Да, конечно, это обязательно состоится, поскольку документ подписан границе, ратифицирован в Джорбхунеше и Маджилисе в Узбекистане, да. И документы ратифицированы грамот подготовлены во время визита на уровне высшего руководства ур они обменяются. Я думаю, это проблем нет таких. И, а как продвигается работа, аналогичная работа с русской стороной? Насколько вероятно завершение процесса по границе в этом году? Ну, вы знаете, что решение государственных проблем, государственной границы с Узбекистаном, она дает толчок, да, нам возможность и такую перспективу продолжить работу с Узбекистаном. То есть продолжить работу с Таджикстаном. Мы сейчас ведем работу Сейчас наша правительственная делегация находится в Душамбе. Они сейчас ведут переговоры. До Нового года они встречались на нашей территории. В принципе, понимание видение есть. И самое главное, есть понимание высшего руководства Таджикистана и Кыргызстана, что все-таки мы должны этот вопрос границы закрывает. Но вы знаете, вопрос границы не может решаться в один день, да? Вот мы с Узбекистаном 30 лет вели переговоры. С Тахстаном тоже мы 30 лет ведем переговоры, но пока таких хороших результатов пока нет. Но самое главное, есть понимание, что надо вести переговоры. Сейчас группы пограничные делегации работают. От их успешного продвижения мы выйдем на результат. Но мы надеемся, что 23-й год для нас будет успешным. Мы надеемся, что понимание в сторон есть. Можно еще один, еще Вы озвучили, что в 22-м году 47 тысяч граждан были выведены из черного списка. Да. А сколько в итоге наших граждан в черном списке? черного там У нас были разные цифры, разные цифры которые есть цифры, которые дают наше посольство в России, есть цифры, которые фиксируются МВД с России, да, и фиксируется наше МВД здесь. Но разные цифры. Где-то озвучилось 67 тысяч, озвучилось 70 тысяч, но примерно мы так посмотрели, по данной взяли последние, из, это было где-то в мае, из данных российских МВД, тогда у нас где-то приблизительно было по их данным это 80 тысяч мы считаем между 60 и 80 тысяч есть вот эта э, цифра гуляет но э, не больше 80 тысяч мы можем сказать да из них потому что э, там были же разные правонарушения э, это кто на автомобиле нарушил кто-то там визовый режим нарушил кто-то там нарушил административное нарушение сделал да, кто-то нарушил э, порядок общественного пребывания там да. Это не уголовное дело. Да? И вот эти все из тех, которые они посмотрели, и где мы можем, они пошли на уступки. Вот 47 тысяч, они выведены из черного списка. По остальным мы продолжаем работать, продолжаем работать. Это вопрос постоянный на контроле. Мы в этом году также будем вести работу, чтобы и самое главное, мы ведем разъяснительную работу среди наших граждан, чтобы они соблюдали Правила пребывания страны, где они приезжают? Поэтому все зависит от наших граждан, и мы будем им помогать в этом направлении. Спасибо. Угу. Девушка, ваша премия Куханова Газминфорум. Как вы оцениваете нынешние двусторонние отношения между Казахстаном и Кыргызстаном? И скажите, пожалуйста, каковы основные итоги работы за прошедший год между двумя странами? Ну, Казахстан, я уже говорил, мы считаем, что у нас союзнические отношения с Казахстаном, где у нас нету никаких политических противоречий, у нас есть возможность только сотрудничать. И в этом году мы сейчас после визита к Казахстану Маткемиловичу, мы тогда обсуждали, как улучшить наши вот, торговые отношения. И мы говорили о возможности довести объем нашей торговли до 1 миллиарда долларов. Сейчас мы вот в конце ноября мы считали, где-то мы у нас 900, 970, тысяч, ну, 970 миллионов долларов. Сейчас мы уточняем еще данные. Я думаю, в этом году мы достигнем объема торговли 1 миллиарда. Кроме этого, мы договорились сейчас мы на границе с Кыргызстаном и Казахстаном мы создаем торгово-логистические центры. Сейчас практически все работы проведены определенное финансирование и участки земли. да, И в этом году, я думаю, те компании, которые определены от казахской страны, они в этом году начнут строить торговые центры. Это даст возможность облегчить нашим фермерам с их стороны да, вот, провести торговлю в более цивилизованном уровне. Поэтому здесь уровень сотрудничества с Казахстаном я бы оценил на высоком уровне, что у нас есть большие перспективы в том плане, что понимание высшего руководства и населения есть, что сотрудничество с Кыргызстаном надо активизировать. В этом году мы также пользуясь случаем, хочу отметить, что мы в ноябре этого года провели Дни Кыргызстана, Дни культуры Кыргызстана в Казахстане. Была большая группа наших артистов, ездили в Казахстан, и в рамках встречи Европейский союз Центральной Азии в Астане вечером мы провели большую концертную программу открытия этого Дней культуры Кыргызстана в Казахстане. Там принимали участие президент Садрин Гуджев Джапаров, президент Казахстана господин Такаев и Президент Европейского Союза господин Мишель. да, И концерт прошел очень на высоком уровне. Кроме этого, мы провели Дни кыргызского кино в Казахстане. Да, и мы надеемся, и в этот год также Казахстан увеличил квоту по приему студентов в ВУЗы Казахстана. Раньше у нас ежегодно было 10 человек, сейчас они увеличили до 50 Поэтому у нас, я думаю, большая перспектива. Нам просто надо работать нашим Министерством иностранных дел более активно. Угу. Хабар 24, пожалуйста. Господин министр, скажите, пожалуйста, недавно со всем Республикой Казахстан были введены новые визовые ограничения для граждан стран Евразийского экономического союза. То есть, если раньше можно было находиться на территории Казахстана 90 дней, а спустя это время выезжаешь за пределы республики, возвращаешься снова и опять таки без, безбоязненно там а, находишься, сейчас Новые требования, когда спустя это время а, обязательно нужно будет а, получить визу для расхождения на территории республики. Скажите, а, как Вы можете прокомментировать этот шаг и какие меры будут предприняты Министерством иностранных дел для того, чтобы, может быть, смягчить эти условия, либо, наоборот, порекомендовать нашим гражданам для того, чтобы а, осуществляли а, эти новые нет, вот этот момент по введению визу ограничения мы получили на днях, да, вот они объявили. Но здесь относительно Кыргызстана, здесь особых вообще проблем нет. Наши граждане могут приехать в Казахстан и в течение пяти дней встать в регистрацию и уже находиться 90 дней. Да. Но сейчас мы будем более детально изучаем их принятые документы. Если она будет как-то в мерах ущемлять наших граждан, конечно, мы проведем консультации. Я думаю, здесь, здесь вопрос стоит в чем? Вопрос, их мотивы я понимаю, в том числе у нас тоже есть такие проблемы. Например, граждане, которые приезжают, они должны в стране пребывания регистрироваться и находить свою такую узаконенную работу. Да? А бывает, что граждане, они приезжают, и там э, ни не, не, не договора, ни не контракта, они просто разнорабочими разно ходят, работают. Потом 90 дней проходит, они выезжают и обратно заходят. Да. Э, мне как кажется, что казахская страна, они, наверное, хотели упорядочить. Но это э, нам тоже надо подумать, это вопрос и у нас есть. Поэтому мы думаем, что... Если это будет касаться наших граждан, конечно, мы его проведем, и этот вопрос мы снимем. А особых здесь проблем я не вижу. Просто остается нам на уточниться и вести переговоры. Uh -huh. uh -huh имал визура ближнего близнеца, бизде эльчие Таджикистанда эльчие Кыргызстанда ташкычтер министрии Ирландудай Таджикистанга жан эльчилублер алган, имал озү ичин билет, профессионал эльчигатары анангинал мурун министриолуб иштегенде гоп бай озун калигасмен башка министрлермен таншип анан чом Безусловно, это было, но и другие радиологические отношения в Конфликт был на Токтопал-Ганде, и мы знали, что мы знали, с вопросами кого-либо, что мы можем. Мы сняли синтетическое шоу, что мы можем. С этого момента на гише у нас несем билет, у нас есть доступ к телет. История 100 лет. Мы можем купить билет. Единая молекула космогонологии, чого участили, того, чого космогонологически, мы чекирака тертигил трели, ценах да котируется, агрессион президент бизнес чекирак космогонологических, другие структуры эти моменты на уртосундах байлаш мы вы целое отделение выделили, экономическое работу ваших наших послов, да, насколько угу. сколько они денег принесли, сколько они какую пользу как бы внесли в развитие привлечение инвестиций в Кыргызстан. Вы оцениваете деньгами, какими-то там есть рейтинг самых активных экономических как бы, послов. Ну, понимаете, здесь <laughs> работа послов, во-первых, посол представляет страну, представляет президента, да, он политическое лицо. Но между нашим Министерством иностранных дел мы имеем дополнительные полномочия оказать содействие нашим Министерством ведомствам, вести дипломатическую содействие нашим Министерством и ведомствам по привлечению инвестиций, по экспорту нашей продукции. Эта задача также ставится нашим Министерством, нашим каждому послу. У каждого посла есть план работы на текущий год. Поэтому здесь очень много видимых, невидимых работ основной проводят наши, конечно, послы. Потому что, да, министерство экономики или министерство инвестиций, они в целом договариваются, а техническую работу основную ведет послы. Да. Вот, например, мы во время визита нашего президента Объединенные Арабские Эмираты мы подписали о создании совместного фонда, да, фонда развития на... 100 миллионов и в будущем довести до 1 миллиарда да? это тоже была очень кропотливая работа где основную работу вели наши послы кроме того вот сейчас у нас есть тоже также договоренность что по например по линии фонда развития россии российской стороны да, выделены там 160 миллионов для <смех>, льготный кредит для нашей экономики. Да? Вот первый, льготный, первый транш, они выделены 80, 80 миллионов в, этом, в декабре этого прошлого года. Конечно, это тоже работа наших послов, где они ходят, Министерство экономики, Министерство финансов с ними ведут переговоры. И э, все детали, где есть недостатки, они информируют МИД, мы информируем наше правительство или министерство, мы объединенными усилиями его приводим до, например, до логического конца. Например, вот сейчас Россия предоставляет 10 пожарных автосистем, 30, на 8 миллионов 30 пожарных машин. Вот это тоже это, они на уровне Министерства ведомства договариваются, но практическую работу ведут наши дипломаты. Поэтому здесь сказать, что именно он принес чемоданам деньги, это сложно, но основную нагрузку работу ведут наши послы. Вот где есть хорошие договоренности, где подписываются документы, это, конечно, вклад наших послов и министерства иностранных дел, где мы оказываем содействие. Вот, например, сейчас в Кувейте, в Катаре, Южной Корее продаются наш мед, да? Мед, кыргызский мед в очень большом количестве, потому что. Это же делали наши послы, они приглашали наших ассоциаций производителей меда несколько раз на выставки. Они организовывали, они готовили эти выставки, готовили встречи, переговоры, и после этого сейчас Кувейт, Катар, наши спокойно и Южную Корею экспортируют мед. Таким образом, наша работа ведется наших послов, и мы эту работу будем продолжать. И сейчас еще больше ставит правительство расширить наш экспортный потенциал. Да? И вот, например, наша продукция – это картошка, мясо, там, овощи, фрукты, сухофрукты – расширит возможности. Но если с нашей стороны будет крупный большой объем, найти партнеров не составит труда. Проблема в том, что у нас не хватает больших объемов, а так найти <как> Это очень серьезная задача на этот год нашего президента, который ставил не только Министерство иностранных дел, а всему правительству, поскольку это будет многогранная, долгосрочная работа, поскольку эта инициатива есть, мы выдвинули. И наша задача теперь, наших, нашего правительства составить индивидуально по каждому, например, есть международные институты, которые мы должны вести переговоры, есть двусторонние переговоры с да, странами, мы, где должны облегчить наш внешний долг. Мы по каждой стране должны составить отдельную программу и проекты. Да. И в этом плане, конечно, ведущую роль будет нести и Министерство финансов, поскольку они ответственны, и Министерство экономики. Министерство иностранных дел оказывает будет полное содействие, э, дипломатическое поддержку и содействие, где наши послы, Министерство иностранных дел, мы будем зондировать почву о возможности в будущем вести такой переговор. Да? Если там, например, наш партнер скажет, а в принципе, ваша программа правильная и, и отвечает нашим интересам, можем вести переговор. Конечно, мы информируем наше правительство, и правительственная делегация едет там вести переговоры и обсуждает условия, да. Поэтому здесь вопрос это не одного дня, это большая, кропотливая, совместная работа нашего правительства и всех заинтересованных, привлеченных в министерство ведомства. Сейчас в министерстве создано, то есть правительство создает специальную рабочую группу, переговорную группу, кроме этого создается рабочая группа по созданию проектов под каждую страну отдельно. Да? Например, мы не можем говорить с Японией, там одинаковый проект в Саудовской Аравии, да, например. Поэтому под каждой страны будет разные. Где-то в сфере энергетики, где-то в сфере экологии, где-то в сфере социальных объектов, да, по зеленому насаждению, там, да, с Джашлом вот В этом направлениях мы будем вести переговоры, готовить почву, и в этом направлении Министерство иностранного. Дел будет, пока оказывает политико-дипломатическую поддержку всем нашим органам и нашему правительству. Я думаю, этот вопрос мы будем в 2023 году вести очень активно. Задание президента есть, контроль есть. Остается только очень активно работать. Итальянская имиграция, которая мигрантермен нечто, безусловно, неизгладимый для страны, анкеты президента, что он до консулдар, дипломатар, бардах тень ушло, мигрант пошел, что мигрантердин казахстану курган Анкеты ужо Америка дан Вашингтон Нью-Йорк генгейт, 10 500 ужо анчунь гиляти перегляд. Ужо анчунь бис был генеральный консул вопрос а я в Италии давно стоял, граждан там А яхтеда. Уж очень би на кораблекуп, би Чон ельчлика штук да. Уж ельчлик, диаспорлармен гезгип. чон өй Бирок Бизнес перелагает с Шарлада. он утон бизнес-газроил на уз. Алла ему ясно легче, я он финансы поддержка ресурс грек. он бар несет тетруб, бро газер, бизнес уж консул хочет А бро бар да миссияльчун газер, гой Бизнес Узкозерглестер детям Москва масштаб че Миссаль Владивосток товар Иркутский товар Красноярский товар Екатеринбург Сургут. генеральный генеральный Иркутский двор канцелярия, Якутский двор, Владивосток, Сахалин двор. И мы ужо, ужо арбир жердей. Мисячназ, уже у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у визовые пунктам, канцелярьям, консультам, миекам, бирден даг жардамчи дипломаттарды беризд, шундо даг алар если мы в Орупале, в Юлюне, в Балдаре, в Анбаре, будут в Балдаре, в Анбаре, в России, в Казахстане, без мигрантов, пошлорго, без был президента готурген, минда готурген, бизнес премьер министр готурген. Вшел в баран сюляш труп, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, азер, Бизнес-мигрант, если вы хотите, чтобы вы были в Гелип, хозяин должен был заключить договор, а затем выдать телефон, чтобы выбрать телефон, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать адрес, выбрать Ушо регистрация человек, дженгил дахлоганга, аркетхалаус. Без толку ушел онча, из теотауса, без ничего, что из теотауса, это что-то мистериозное, и был в бизнесе, что из теотауса, что-то, что из теотауса, что-то, что-то, что Азр, бзде жакнада да, чон проекты вастлат, бут бир вастлат. Эмдичли, балким, цилнай акнда, балким узр темирзор васталшым укун. Бзгедаға, бзгё, бздин, думуш түгуштар узгарек, квалитетин думуштар узгарек. Анан, бз азр атайн квота түзуп читил куя дүргингем квота да азр бул бздин компетенциягирбид. Бурак муну министерство МГЭК, э, э, соцзащита защита в Мистерии, аладаисти вообще. Э, Бюромен Новоимча, э, Охуга, да. э, Башка э, магистратура, Башка да. Гоичкрик, она мудай барб, истеминий, мудай гондерит, мудай гондерит, мудай гондерит, мудай гондерит, мудай мен. мудай гондерит, мудай а, пожалуйста, два... 24... Как то с а, Виктор Кокоза? Вот э, на прошлой неделе была информация, даже ранее от СМИ писали, что в Афганистане, в Памирской долине, это на Памирке, вспышка э, инфекционного заболевания, вируса, и там, вероятно, видели э, этнических карбизов. Виктор сказал, что направит э, с, сотрудников посольства на в Капитолию. и проверит информацию. Это было неделю назад, но вот сейчас... Ситуации, да, мы этот вопрос, наш временный поверенный в делах Кыргызстана в Кабуле, он работает в этом направлении. Мы несколько раз общались, <как> вот парень кыргыз, приезжий из Бадахшана, да, из Памира, он распространил эту информацию Мы его пригласили, откуда такая информация. Но вы же знаете, там э, очень сложные условия, да, э, вот там в Памире. Во-первых, там все время холодно. Да? Это 4000, 3500 и выше над уровнем моря. Постоянно ветры, холод, зима. И там э, это случается э, почти каждый год. Там кто-то забыли, потому что... Оттуда внести до больницы, до, ИСФА, до этих больниц, это очень сложно. И, конечно, ежегодно бывает там смерти маленьких детей, особенно по болезни, смерти женщин при родах, да, такие есть. Но вот эта информация, которую распространял, она полностью не подтвердились поскольку, да, были факты, что маленькие пару или 3-4 детей погибли, поскольку были болезни, не могли довести до больницы, и э, несколько женщин погибли. Но что массовый вирус гуляет, такого нету. Там э, наша, э, наш представитель э, ведет э, контакты афганскими кыргызами, с ними на контакте, с ними работает. И мы сейчас, э, там же сейчас э, проехать тоже нельзя, потому что снег, да, дороги все закрыты. Поэтому при возможности, конечно, мы как и ежегодно мы оказываем гуманитар, гуманитарную помощь нашим соотечественникам. Эту работу мы продолжим, но то, что было, что там вирус и есть погибший, пока мы не можем подтверждать. Дмитрий вопросы, вопросы? А Да. все-таки по соглашениям СССР и США когда ожидать итогов <как> Когда они будут подписаны, Какого рода они будут эти соглашения? Ну, у, у нас есть работа. Мы готовим соглашение с Европейским Союзом по расширенному сотрудничеству с Европейским Союзом между Кыргызстаном. Данное соглашение уже ведется более трех лет. Но там вопрос остался технический. Там, во-первых, они и, и там же 27 стран, да, которые должны э, подписывать. Раньше, оказывается, от э, Европейского союза они уполномачивали секретариат Европейского союза, и они подписывали страной, э, который ну, уполномоченно подписывает э, секретариат. Но сейчас они ввели новую программу, то есть новые правила, что э, каждая страна отдельно должен подписывать. Но мы сейчас, мы говорим, ребята, так же очень сложно, 27 стран отдельно вести переговоры. Поэтому мы попросили, чтобы они все-таки у себя привели переговоры, привели этот документы в порядок. И, возможно, мы в течение этого года подпишем. Мы планировали в декабре прошлого года, но они сказали, что они не успевают. И они попросили тот же тайм-аут на какое-то время, чтобы до завершения. Сейчас идет технический переводы на 27 стран, языки, потом их с их стороны согласие, потом они уполномочат Европейский Союз, секретаря, тогда мы можем, мы с нашей стороны, мы готовы. И как будет только сигнал с этой стороны, мы готовы подписать этот документ. Работа ведется в этом направлении. Что касается с американской стороны, да, также ведется работа. Были ряд вопросов, которые мы должны были технически обсудить, мы передали свое мнение, они тоже рассматривают и по готовности, конечно, мы будем продвигать. Но пока точной дату я не могу сказать сегодня, завтра или в течение этого года. Мы как только согласуем эти детали этого соглашения, который будет отвечать нашим и их интересам, да, Соглашение должно отвечать интересам обоих сторон. Вот тогда только мы можем пойти на подписание, пока идут работы. Какие-то трудности возникают в переговорах в США? Бывает, да, бывает. Какого рода такого? Ну, технически. Технически? Да. Спасибо. Ну, коллеги, если вопросов нет, да, позвольте, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Угу. Спасибо всем за участие. Вам спасибо. А, вам спасибо. Молодцы, Я вам хотел... Еще раз поздравить наступающим Новым годом и пожелать нам успехов, стабильности и благополучия. Спасибо.